Что новый день отдохнулись покупались поработали и решили еще остаться на пародии на букете поехали а мы еще не знаем куда мы сейчас будем искать прямо в машине следующий отель ты подбираешь дорогая отель да, уже давай слушай ну в общем все норм в, в путешествии вот так вот а, работать снимать ну, лично конечно я понимаю, что многим другим блогерам, тревел-блогерам, у нас не тревел, но тем не менее, а многим другим тревел-блогерам намного легче, потому что без детей. Детям тоже нужно уделять внимание, и тогда уже на работу остается времени меньше. Что нам нужно делать? Нам нужно няню. путешествовать, няню, да. Либо на, в отеле, где остановимся, дополнительный день, да, то есть чтобы там второй день можно было это, тебе дальше с детьми гулять, а мне сидеть монтировать. Покружили немножко по кота. В общем, проблема, все 7-11 на кота закрыты. Один только нашли. Да. Ой, привет, извини, Кирилл. Ты тоже за мороженым? Да. А, вчера во время прям... Крутой мотоцикл? Да, крутой. Вчера во время прямого эфира мы это, обещали детям мороженое, но... До сих пор не держали обещаем потому что просто селанов в пешей доступности нигде не оказалось. У нас, как всегда, в общем, нашли мы отель, более-менее. Правда, у парочки парочки остановились, оказалось, вообще в, в глубокой Украине в общем, расположение. Всегда все то правда, что пишет на букинге да, там было написано бич фронта, а на третьей улице, вот поэтому мы сменили немножко тактику политику и вот за две два номера на две ночи. Ночь один номер 500 батов с завтраками. С завтраками в пятизвездном отеле. А где подвох? Где подвох? Пойдем посмотрим. Есть чуть, номера там чуть дороже еще, есть за 500 бат, а есть за 600 бат за ночь. И ну, На нашу семью надо два номера. И вот мы не можем забронировать через букинг, потому что не понимаем, какие номера то есть Какие номера рядом находятся. Поэтому приехали сразу сюда и на ресепшн, сейчас уточним этот вопрос. И на букинге сразу забукаем. А может сразу у них возьмем, если они ту же цену предложит, то что нет завтрак даже есть как плавающий ага. плавучий завтрак 500 на двоих ну что еще две прекрасных ночи на пакете мы заселились но не на него самоконник снимать на месяц уже да, ой ну это вот видишь одно за другим еще хотим еще хотим нет, это точно последний день. Ночи. но заселяться мы сразу не стали потому что у нас есть еще сегодня встреча с коллегой на пляже Корон. Мы как раз сюда на, на Корон, когда делали прямой эфир, не дошли. Здорово! А, да, да, да, да. Сейчас баркуюсь. А, там лучше, да. Наверное, лучше вот памятник рыбаку и там прям тенечек. А -а -а. Мы сейчас подъедем. Давай. Алекс, Татьяна. Алекс, ну в общем мы уже здесь на этом пляже 2 часа да? часа два мы здесь разговариваем общаемся обменимся опытом я хочу вам представить моего коллегу константин а где бенджи Да, ребят меня зовут константин я живу на букете уже 9 лет канал смело в той и также участие очень хорошее принимает в моем канале это Моя девушка, ее зовут Бенджима, она... она полноценный соведущий. Твой, э -э -э да, да в принципе, вы часто <laughs> можете увидеть ее на видео. Вот Она из Паталунга, это южная провинция Таиланда, и работает учителем на Пукете. У вас канал, вы ну, рассказываете о каких-то туристических местах, или все-таки это что-то более уникальное там. Но мы рассказываем и про туристические места, вот, и также благодаря Бенджи, мы все-таки немножко стараемся так вот окунуться в такой реальный Таиланд и какие-то интервью с тайцами, показать что-то более интересное про Таиланд. В этом плане Benji очень помогает, а то, about you help show like real Таиланд. Какие жанры есть на канале, вот кроме ну, допустим, есть кулинарная рубрика? Есть у нас рубрика, пока что просто мы снимаем про рыночки, рассказываем там, про 7-11. Но я очень хочу запустить, чтобы Бенжи что-то готовил, потому что она замечательно готовит вот. тайскую кухню. И даже уже начинает готовить русскую кухню. I'm talking about you can cook Russian food and also Thai food. Ну, очень интересно было бы да. узнать э, именно тайскую кухню прямо из первых рук. Да, да, да, да. вот именно настоящий тайский том-ям, приготовленный да. тайскими руками, поэтому тоже хотим запустить. Но в основном больше все-таки такой туристический контент и, конечно же, красивый, замечательный Таиланд. Есть еще вопросы? Да, круто, круто, мне нравится, давайте готовить, я к вам приеду готовить, <свят> научите <свят> меня <свят> готовить. <свят> и на этой замечательной ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу, пора ехать в отель, скормить деток, вот, заселяться. Ну и я вам настоятельно рекомендую перейти по ссылке в описании на канал Константина, называется «Смело в тай», Константина и Бенжи. Вот, смело в тай, подписаться, посмотреть видосики, проставить лайки и в общем а, напишите там в комментариях, что мы из а, от дома у моря пришли. ]で? で давай, daí, давай Ну что, за меня остановила почему-то полиция? Нет, нет, я вы не... Вы не в вы вы Я вижу, вы Да, да. вы в вы знаете, нет проблем. И вы... Ну вот как-то так. Остановили меня и, в общем, этого побоялись что-то дальше делать. Он, короче, очень судился от того, что я включил камеру и решил это поругать меня за то, что я был внутри машины без маски и отпустить. А? Не знаю, как он меня увидел внутри машины. Никак. Просто остановил. Я не знаю, что он хотел. Детская мафия. Детская мафия, ну. Остановил такой. Я открыл окно и, соответственно, стал одевать маску. Ну, потому что, как бы, я собираюсь с ним взаимодействовать, значит, нужно одеть маску. Вот, одел маску. Он говорит, права. Я ему дал права. Он говорит, кам-кам, пойдем. Я пошел с ним. Вот, и по пути я включил камеру и начал, вы видели, начал писать а стендапчик ну как бы взаимодействие с, с полицией, что как бы никто не запрещает их снимать у них на голове са, у самих э, камера стоит ну вот и он решил он короче передумал не знаю что он хотел он передумал и поругал меня немножко за маску вот э, сказал что ай-яй-яй вот, без маски ехал блин ну в общем я не стал спорить и что с ним спорить да? что за херня ехал без маски в машине с семьей и у тебя семья там тоже без маски и чё а выйдем из машины, оденем. Я думаю, что он просто съехал. Он съехал, не знаю, что он хотел, он съехал, отдал права, в казарну и отпустил. Обидно, да, ничего не нашел. да? Надо бы сказать, багажник проверить, там у меня дрон лежит. С дрон, дрон с лицензией, правда. Вообще да. Офигеешь. сначала обрадуешься, а потом еще больше расстроишься. Просто подолбан. Да, конечно, да, потому что машина сильно тонированная. Я за тонировку в Таиланде не наказывают Вот Нас не видно вообще, кто... Но видно, что машина на, на, на потайских, на чонбурийских номерах. Вот. Останавливают они а только байкеров. А тут раз такая машина, не пукетская. Опаньки, ходи сюда. Ой еще, фара... Ой, еще и без маски, все, попал. Блин, камера, ну ладно. Ай-яй-яй, идите. Прокрутив несколько кружочков по Патонгу и не поняв, где тут все-таки есть, мы решили обратиться, как обычно, к помощи местных. Точнее, посмотреть на то, где едят местные. И вот в самом дальнем или ближнем это какой. Начало или конец Патонга? Я думаю, начало. Начало Патонга. Короче, э, в начале Патонга со стороны Корона. Какой-то край, короче. <с <с да, с краю, <с со стороны Корона. Расположился большой ряд макашниц. Даже там несколько рядов он там еще есть. И здесь мы что-то сейчас себе и подберем ну, Отлично, все как мы любим Жареная рыба в соли, сашлыть и всевозможные Так, блинчики роти О, Замечательные тайские острые сосиски Так, это что? Это на что похоже на кальмар? О, блин, хрустящий блин Опять гораздо штуков тоже две фрукты. Да нормально, слушаем. Мы сейчас здесь вообще наедимся. И главное, все прям здесь и сидят и кушают. И не только тайцы, но иностранцы. Даже на истинные усы. Ага. Суп все. Что-то конца и края не видно, по-моему. Ну? Неожиданно ну, много. Мы нашли. О. А, это Севан? такой большой. Мы, может, прямо здесь сядем и поедим? Или в номер потащим? Муравьев кормить Муравьёк. отельных. Давай. При отеле вот какая-то еда. Can can yeah, не, не потащим в номер. Сейчас детей из машины заберу и где-нибудь здесь поедем. Это О, как Кирилл любит, да? Да. Так, у тебя что, курочка? Всем приятного аппетита. Спасибо. Тебе тоже. Спасибо, тебе тоже. Слушай, вот я сижу и чувствуется, как будто это... И нет никакого локдауна коронавируса. Такая атмосферка, как в как лучшие времена, да? Открытое кафе, музыка, макашницы около дороги. Только цены коронавирусные. А. А что дорого было? Дешево. Дешево. Наоборот, дешево. А, цены коронавирусные дешево. Да. Коронавирусные скидки на все. Ну то есть можно сказать, что э, Таиланд пришел в норму. Новая нормальность, как говорят. Да? Да. Новая нормальность восстанавлива нормальным ценам. Никто не борзиет и не ломит цены. Вот. Ну, хорошо. Хоть какой-то плюс. Фу. Да, конечно, хотелось заселиться по светлу, чтобы снять расценку номер, но мы хорошо погуляли и покушали. Поэтому такой быстренько пробежимся под камеру уже завтра. Сейчас просто пойдем отдыхать. Дата, пойдем. Куда мы идем? Уходим. Я шучу, Зайка, не расстраивайся. У нас ждет машина, которая отвезет нас прямо в номер. Представляешь? Тут, тут в номер не надо идти, тут нужно в него ехать. Вышли из номера, а тут стена. Классно у нас выход из номера. Это в гору. В гору. Доброго утра. Идем искать, где тут завтрак. Отель расположен так уровнями. Это не единое здание. То есть группа одна, группа вторая, группа третья по горе. Люди с утра в бассейне уже отдыхают, купаются. Вот где-то тут наш номер. Оу, ничего себе тут ресторан спрятался. Мы стояли на крыше ресторана с завтраком. Так, ну поскольку это пятизвездный отель, завтрак здесь должен быть богатый. Если все не съели. Если приходить рано. Нет, все есть, просто все съели, что было заранее приготовлено. Теперь они вот свеженькое дожаривают яички, вот, сосисочки. Так. Азиатский сегодня у а, нас, да, будет завтрак, это лапса. А, написано chicken curry, но не на особо похоже на chicken curry. на горячий салат похоже. Жареный рис, простой рис. Здесь у нас салатики азиатские тоже, ага, это рыбная карри, это вареный рис с курицей, здесь тоже салатики и чайная станция. Ну так скажем, что а, завтрак, выбор точнее. Завтрак хороший, но выбор довольно скудный для пятерки. Да это пятерка же вроде, ну такое, да, типа когда-то была пятерка и до сих пор держит это. Но зато есть специальное предложение, брак uh, вас тут. Вам на таком плотике в бассейн приносят, и там как раз вот все есть. Там и омлетик, и бекончик, там, и в общем все пацивины, стоит 500 бат. На а двоих. На двоих, да, он на двоих. Как дураки, посреди бассейна сидеть есть. Ну, плавать, он плавает, можешь поплыть в один, конец бассейн, там поесть, ну поплыть в другой. Все а нормально? Конечно. Да. Оставили Лешу монтировать видео сегодня, а сами пошли на бассейн. В этом отеле очень много людей, на завтраке было просто битком, ну и на бассейне тоже много. Виды, конечно, вообще потрясные. Вот серьезно, даже не хочется выходить с территории. Мы вернулись на пляж Ката. Потому что кота. Потому что в тот день, когда мы здесь отдыхали в отеле, нам совершенно было не до пляжа. У нас был замечательный аквапарк. Сегодня решили наверстать упущенное, искупать Кирилла в море и показать детям кладку яиц. Пока они, ну, черепашки яиц, пока черепашки не успели вылупиться и убежать. Так, ну и здесь какой-то информационный стен установили. Наверное, вот она, мама черепаха. Ее успели сфотографировать. Да, сразу после Нового года она приползла, отложила яйца и уползла. И уползла. Конец. Конец. Здесь рассказывают о том, что нельзя загрязнять море. Различный мусор пластиковый нельзя в море кидать, потому что его едят рыбы и от этого потом умирают. Не кидайте мусор в море. Смотри, она какая. Вот эта черепаха отложила яйца, и вот она вот вот рост человека, вот размер черепахи. Представляешь, какая большая черепаха? Представь, она с меня размером, как я. Пляж Катачек. Дёрфы сдаются, о, раскашивают стену. Вот она такого размера, да? Нельзя туда заходить, Яна? Во время прямого эфира мы выходили к морю вот там. Нельзя плавать туда и там нельзя. А вот между вот этими двумя флагами, видишь, свиньки и дальше свинки. Вот между ними можно плавать. В остальные части пляжа нельзя. Наверное. То есть здесь зоны для плавания не огораживают, как у нас в Паттей, буйками, да, здесь вот просто разметка на пляже. Смотрите, где заходить в воду. там, за забором. Их нельзя трогать, и заходить к ним нельзя. Их охраняют. Ты нарисовала кита? Молодец. Так, ну что, Кирилл за всех нас сегодня покупается вообще в этой поездке. Мы все в море не пошли, мы в бассейнах любим плавать. Утром-то они на короне купались, девочки купались. А, да? А я где был? Ты спал. А зрители где были? В инстаграме видели, как а, девочки купляют. А, в инстаграме, да? Окей, okay, yeah. понятно. То есть на этой камере-то ничего не снимать. Вот, вот видите, лучше подписаться на инстаграм. Mm -hmm. Там больше оказалось. как оно? Круто. Круто. Вода теплая? Очень. Чистая? Ну, да. А что такое ну да? Не ну, заметил? Да, не заметил даже. Хорошо. Видишь, счастье. На букете покупался первый раз. Лучше, чем в Да. Гораздо лучше. Почему? Тут чисто. Я сейчас прям не шучу, я вижу что-то черное. Я не понял, что это. Но что-то черное. Возможно, это вот какая-нибудь леска от лодки. Но веревка лодки. Я, короче, увидел что-то черное и испугался и поплыл обратно. На дне? Ну, оно. Не, не на дне. Оно не грибло вот так руками. Не гребло. Там нет. мимо мужик проплывал. У него было вот такое круглое. Нет побежала проверять на этом на плакате это акула сейчас придет скажет это акула это черного был вот такой нос нет нет у него что-нибудь белое было нет ничего белого просто черная штука у него был длинный хвост кто же был с длинным хвостом ну. Я никого на плакате не нашла. Никого-никого? Никого. А ската? Скат? Да. Или веревка. Или веревка. В общем, мы решили, что это был скат. Да. Природа настолько очистилась, что скаты подплывают и лижут вам пятки. А черепахи откладывают яйца на пляже Ката. Мы планировали запустить прямой фирс. Сегодня с пляжа Патонг прогуляться, там, ну без детей, само собой, там по Бангалей и так далее. Но планы внезапно переигрались. На пляже, на котором мы находимся, на Ката, э, черепах отложила яйца, все ждут, когда, вылуп, когда яйца вылопятся, уже месяц ждут. Так вот, это сегодня, нам сказали, их сегодня выпускают. Поэтому мы отменяем эфир с Патонга и будем делать эфир с, с этого пляжа. Сейчас повестим всех подписчиков наших об отмене. Точнее, смене темы. Ну и пока сюда не наехало людей, мы решили забиться где-нибудь тут в одном из ресторанчиков, ближайших на берегу. Если нам 800 километров, бешеным людям не крюк, то съездить на другой пляж вот за всей этой аппаратурой и успеть на прямой эфир тоже оказалось не крюк. Да. Я запускаюсь? Давай. Привет-привет, вот и мы. Все еще пукет, пляж кота. Я уже вижу, много было комментариев, пока мы готовились выйти в прямой эфир. Он у нас, как обычно, спонтанный, как обычно, в новом формате. Итак, здесь приплыла кожистая черепаха. Гигантская по 300 килограммов весом. Отложилась яйца. Естественно, сразу же эту кладку взяли под охрану. И сегодня мы оказались можно сказать случайно на этом пляже мы приехали сфотографироваться здесь еще на прощание и узнали что оказывается черепашки вылупились и их готовят выпускать в море в 7 часов по таиланду сейчас что-то будет делать, мы все стоим, ждем, нас тут много человек. Все увидели Васю и Милу, все уже написали в комментариях, что вас увидели и узнали. Да, нас там тут показывают. Тайка объяснила о том, что когда черепашата будут вылазить, ни в коем случае нельзя ходить, то есть топать нельзя. Они чувствуют песок, тем самым они могут просто заползти обратно. Всем вам привет, да, передают. Все узнали, все вам вас да, рады а видеть видели? Да, а вы, вы спрашивали когда мы встретимся ну вот оказывается черепашата внезапно да, черепашаты нас точно объединили она сказала что может быть часа может быть и до 12 ночи это все будет да вряд ли дождетесь пишет Элька, они могут под утро выйти да в том-то и дело что если честно я не очень поняла что означает всем вечером и почему так уверенно всех на 7 вечера собрали? И я почему-то была уверена, что, наверное, это означает, что они же вылупились и где-то там ходят у себя по вольеру. И сейчас просто их будут выпускать в торжественной в такой обстановке. Но вот пока что, пока что так, пока что все стоим, ждем. Мы вернулись в эфир, и продолжается ожидание, когда же Начнут бежать к воде, к морю, черепашки. Надеюсь, сегодня дождемся. Или не дождемся. Ну, скорее всего, поползут под утро. Будем ли мы ждать? Но ну, у нас настолько батареек никаких не хватит, конечно. Да, черепашки выползут, когда все разойдутся, потому что ну, сейчас мы все шумим, да? Вы знаете, я посмотрела фотографии, когда черепаха приползла откладывать яйца. Так там с ней просто туристы, которые были на пляже, ну, кто туристы, отдыхающие, кто был в этот момент на пляже, тоже с ней все фотографировались, обнимались, сложились рядом. Ну, здесь, как бы, да, очень так, такой тонкий момент. Секундочку подсвечу буквально, я выключу свет. У меня тоже с красным фонарем, с красным фильтром фонарь. Вот, вот в этом маленьком вольере находится непосредственно сами самокладка. Вот и дальше вольер, там окружает второй вольер второй забор, чтобы они дальше не разбежались, если пройдут первый. Никаких радостных я новостей. Бы, я бы 10 раз подумал запускать «Ли Лайф, если бы знал, это что это будет так. так. Так не динамично. Ну, это же, это что, такой процесс, видишь? Лежим, отдыхаем. У меня спина отваливается после эфира. Мы эфир поставили на паузу, потому что неизвестно, когда это все произойдет. То есть мы ходили-ходили кругами. И, это, и батарейки уже садятся, вот. решили подождать. А судя по тому, что все тайцы пошли кушать, наверное, они что-то знают. Еще можно лежать. Да нет, им просто пора кушать. Вообще классно, я бы, наверное, даже поспал на пляже. Прям вообще так хорошо. Я вот это сейчас лежал, полчаса уже лежу, я даже задремал немножко. Не то, что на солнце, да? Да. Днем классно небо, звездное, небо звездное просто не передать словами вообще роскошное небо каждый день вот еще вокруг не орали Слушай, не бегали песком не обсыпались. Да. Слушай, а черепахи вот так вот они развиваются так шумно вообще вот, вот, знаю, почему их не успокаивают как бы всех предупредили а да. они новенькие пришли а руки я знаю я на месте рейнджеров я бы ходила всех успокаивала почему они просто пошли жрать кто-то пробежал, да? Да. Ой, ну в общем вот, лежим, ждем. Группа экологов зашли, проверили яйца, сказали, что пока еще они не готовы выходить в Она сказала то либо, либо сегодня, либо вообще завтра, да? да? Ну, тогда это, если у меня не выйдет в трансляции, тогда мы ждем твоего видео. Конечно. Да. Шел третий час ожидания. Экологи совместно с местной полицией развлекали ожидающих а, тем, что перемещали забор туда-обратно. Ну что, любимая, ночевать тут будем, да? Полно же близится. о да. а черепах все нет. Решили перекусить. К сожалению, макашниц очень мало. Какие-то да, тайцы оказались. Те, которые были местные, локальные, быстро все распродали, осталось, буквально, европейское, кстати, осталось бургеры, да? А новые не приехали, другим макашникам не сообщили, да, что тут продажа. Самая первая, говорю, сейчас родится, ползти не захочет и будет там тусоваться. В общем, мы как с тоже, да? Нет никаких гарантий. Нет никаких гарантий. А может и не сегодня. Да. да. Нужно было сначала проползти два часа в гору, чтобы понять, есть оно или нет. Три часа уже. Всем должны были они, да? Есть, а, да, да. Ну да. ладно. По графику 7. Да. Три часа мы уже здесь сидим и, и не знаю, получится или нет заснять это чудо. Мы не спим. И вместе с нами, наверное, на пляже осталось всего человек 10. Ну и остались черепашки. Так они и не вылезли мы их не дождались, когда они появятся неизвестно, все говорят, ну может еще час, ну может еще час, Ну, в общем дети наши уже спят в машине, мы тоже решили, что поедем домой, к сожалению это чудо нас не коснулось в этот раз, поэтому что мы будем делать, мы будем ждать репортажей из других каналов, у нас тут еще вот Вася стойка с Милой остался, да? Вот Они уже тоже тут Будем уже уже одной что, да. ногой тоже в отчаянии, но они пока еще, да, стоят, крепятся, поэтому... У нас есть надежда на следующий день. Да, вы хорошо, вы местные, нам всяко-разно на завтра уезжать, даже не просите нас остаться еще на один день. Если кто сидел с нами, ребят, я вижу еще 39 человек, да, если вы все еще ждете, то, к сожалению, мы уже никак не можем, нам то, что в 6 утра вставать и ехать с Пукета, вот, передаем эстафету, давайте на вас вся надежда. Будем надеяться, что да. мы этот момент. Мы на самом деле встретились. здесь очень много знакомых, подписчиков, блогеров, поэтому мы тоже провели с время, поболтали, пообщались, познакомились. Я очень благодарна, а, Я вот очень благодарна сейчас. черепашкам, которые свели нас наконец-то вместе. потому объединили. что Объединили, да, мы наконец-то встретились. И пускай вы сюда приехали не конкретно к черепашкам, но все равно они нас объединили. Я очень рада. Спасибо, ребят, да, вам удачи, всем зрителям, кто еще у нас целых 51 человек, да, всем привет, кино не будет, все молодцы, спасибо. Старались как могли, да, старались как могли, реально, Пашки. ребят. Не в этот раз, не сегодня. Да, ну, пока. ну все, пока-пока. Пока-пока. Ну что, зайка моя, не солоно хлебавший? Ну почему же не солоно хлебавший? По уши в песке. Да меня кто-то загрыз в Загрызли. И я убил тапки, да, себе. Я. я промерзла вся вообще до мозга костей. У меня уши холодные. Ну зато приключение у вас. А, а? как, как мы любим. Не, а... как ну, вы знаешь пишите? ли, нам дважды повезло с, раф с рафлензией вот. Дважды. Ну, дв две нашли. Две рафлензии Два цветка. Вот, в предыдущем видео. А ну с черепашками не повезло. Ну ладно. Придется на Шри-Ланку ехать, я точно знаю, там выпускают. Ну что, мы в отель отдыхать, поспим и что-нибудь еще по дороге вам покажем. Утром следующего дня мы позавтракали уже и собираемся на выезд, но мы забыли главное, мы забыли показать. Рум-тур. Рум-тур сделать этого отеля. Называется «Анда-Мантра», напомню, находится примерно на пляже Патонг, на горе. И мы здесь взяли два смежных номера. У нас одна двуспальная кровать, а у детей две полутораспальных, но мы их поставили вместе. Номера огромные, и ванны тоже огромные, Ну, в принципе все есть, ну что обычно рассказывать в номере, все есть. Отель достаточно старый, поэтому тут, как в старых отелях, такой пульт от всего. Рядом. Вот. Сейчас обычно, по-моему, так, такого уже не делают нигде. Кстати, балкон тоже огромный. Вообще все огромное. И это преимущество старых отелей. Вот такой шикарный вид у нас, которым мы любовались два дня. Потомка. <звы> Ну в номере все как положено, телевизор, кстати там даже были русские каналы, да? Рабочая зона, вот здесь никто не работал, мы в своем номере там, я работал. Огромное зеркало, водичка, кофе, чай, холодильничек, правда холодильничек пустой, кстати вот все отели, в которых мы останавливались, везде пустые холодильники. Да, везде видимо из-за коронавируса, сейчас никаких дополнительных нет здесь, ни еды в холодильнике, ни услуг нет никаких, я попросила стирку, говорю, мы тут приехали на два дня, Да, сказали, ну вот, огромная просто ванная, с огромной ванной, с водопадом. Этот водопад мы не опробовали. С, не с водопадом, с огромным троном. Отель строился под европейские это, а, размеры. Душевая со всеми кондиционерами, кстати, напор вообще просто атас сильный. Поскольку мы находимся на горе, видимо, они это давление в повышают. повышают. смотри какой из коридора. Тоже интересно. Да, вид из коридора на гору. Ну, мы уже показывали. А там сверху еще один корпус. То есть тут, получается, три корпуса трехэтажных. А вообще корпусов больше, наверное, 9, да. Ну, вот такой вот отель. Хороший, классный. Но единственное, что старенький, поэтому у него на букинге там 7 с чем-то всего лишь. Ну, я хочу сказать, что завтрак тоже по сравнению с другими отелями, где мы жили, самый бедненький. Да. И вот прям видно, что экономят на всем. Они даже сок не из тетрапака наливают, это а просто разведенный какой-то порошок. Ну, я тебе с -с скажу, почему. Давай на балкончик выйдем. О, мы тут уже собрались. Ой, у нас запах. У нас цветет лиловодий. Прям под окнами запах такой. Ну и почему такой бедненький завтрак? Потому что стоит все… Всего лишь 500 батов. Не, ну на самом деле обыкновенный номер стоит 500 батов без вида на море, а вот с таким видом на море стоит 700 батов. Итого у нас получается два больших номера на пять человек с пятью завтраками – 1400 батов. Огонь. Пока что это самое дешевое, да. за сколько мы живем. Отель 4 звезды Отель 5. 4 звезды, причем тут вот, ну, сервис круглосуточный, на машине туда-сюда возят. Да э, я вчера прогулялся пешком в гору, как бы да. сходил разочек, машину просто некогда было ждать. И это, это, это да, лучше пускай возят. Нам разрешили встать на горе около нашего корпуса, подъем очень крутой. Колесо, камень под колесо положили. Я на всякий случай колеса, колеса, если она вдруг. Это что она вдруг? Она на, на, на ручнике, на этом, на, на парковке блин, с камнем. Какая красота! Нам такой нужен на следующую поездку. Автобус. Ну что, прощальный взгляд на дамантру и в обратный путь. Ну что же, мы не могли не остановиться. Что говорит? Сука. Ну давай, это сука. One, one. Вот и пообедаем, да? Мы любим 7 килограмм. Как раз. Наш размерчик. 6,5. А то есть деньги? Сколько надо? 600. 600. Может поменьше есть? Кто из подписчиков скидывал на Дуриан тебе? Вот Дуриан, 5. 100 батов сэкономить. Сколько? 500 бат будет стоить? А нет, Ну не давай, мы. Давайте. Ну давай. Слата ест, Яна теперь ест, все теперь едят. На да что ж такое-то? Ну, вообще красота, какое вкусное. При а. миру это мягкий. Брус не в киселье такое. консистенции чувствуется, да? Классно. Прям это, чувствуется, что он первый, да? Что называется? Не настолько сладкий, как мог быть, но уже хороший. Дети, как вам дурян? Вкусно. Вкусно? Да. Очень жаль. Еще Дети, имейте совесть. Да, детям много дурян нельзя. <музыка> Дети сходят с ума, время уже половина десятого, у них ни в одном глазу. Вот и остановились на заправке что-нибудь сесть, хотя бы в 7 потому что по пути сплошные какие-то тайские забегаловки совсем-совсем такие совсем-совсем тайской едой а, ну и в общем ничего другого нет а в город типа Хуакин там у нас по пути мы задержать не хотим да и мы знаем, что там все рано очень закрывается как же я затек, а? что, как всегда скупили пол -севена? мы путешествуем со своим майонезом знаете ли, очень удобненько с нормальным майонезом э, можно сажать любую гадость. В крайнем случае. Время. 3 часа 6 минут. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку около дома. Дома. Мы же и так полежали, и сяк полежали. И только я вот, вот, вот в этом месте всю дорогу. Выехали в 11 утра, приехали в 3 часа ночи. 16 часов. Он ну, со скмопками, само собой. Все, я уже даже говорить не могу. Конец. Отдохнули, блин.